так всем добрый вечер из украины в эфире канал творческого пчеловодства начинаем наше общение так хотели э, просят дать такую оценку ранне-весенним облетом, использует ли кто-нибудь тепличные условия для выноса из амшанника пчел и для сверхранних, для сверхранних облетов. Я однажды, ну, наверное, лет 30 назад был, тогда еще были колхозные пастики, присутствовал на одной из э, пчелиных таких хозяйств, где практиковали именно в феврале месяце ранние-весенние облеты. Заносили, то есть перед входом в Амшаник строилась типа теплицы. Буржуйка, печка-буржуйка, нагоняли тепло определенное до 20-25 градусов. И затем выносили по очереди пчелинные семьи. Ну Сколько там было? 20 семей, сколько? Ну, в зависимости от площади этой теплички. И они хорошо, дружно облетались. Но в чем была проблема? Проблема была в том, что их разворачивали летками на юг. Летками, по логике, да, понятно, что летками к солнечной стороне солнце светило, выманивало пчел, тепло, дополнительно было и от, от той буржуйки, которой, от которой было тепло, и плюс от самого солнца, и выманивало свет. Но затем, постепенно, когда солнце садилось, и температура снижалась, и пчелы так на этой пленке и оставались оставались и застывали. Так вот, какая, какой выход был из этой вообще вот этих вот облетов сверхранних на на пасеках, где применяют тепличные эти облеты, если уже чувствуют, что проблема, когда зимует на натуральных кормах, на подсолнухе в основном. Оказывается, что литками нужно разворачивать, ставить под южную сторону и литками разворачивать на север. То есть, когда выманивают тепло вообще и свет, выманивают пчел на облет, они облетаются дружно и уже по окончанию светового дня возвращаются в леток и на южную сторону. Как раз в леток, и там в ряд стоят эти семьи. Если у кого есть практика, просили пчеловоды как-то подключиться, потому что э, ну, тема существует, начинают практиковать или вспомнили, или столкнулись впервые и заметили, какую разницу. Если в семьях есть расплод, то вот такой кошмар и беспредел, и такое хаотическое состояние облета как раз и страдают те семьи, в каких есть расплод. То есть они блуждают, они липнут на, эти, на эту пленку и застывают. А в тех семьях, где матки в изоляторах, опять на пользу, ну, не, не обостряют этот инстинкт поиска, они облетали, кишечник освободили, залетели назад и все. То есть э, изолированные матки при вот этих вот сверхранних облетах в теплицах, если кто будет практиковать, имеют плюс, имеют преимущество. Но у кого матки не изолированы и будут э, применять этот способ сверхранних облетов, значит имейте в виду, что литками размещаются семьи, на северную сторону, на северную, чтобы они облетелись на южную и когда будут в конце дня уже заканчивать эти очистительные облеты, зашли в леток, потому что он будет, улик будет находиться с южной стороны. То есть как раз, ну, в общем, заметили, стали применять и все получается. Так, еще один момент, какой я хотел бы подчеркнуть, вернее, ответ такой, хаотический вопрос, ответ на вопросы, не, не по теме, а просто человек спрашивает в отношении маточников. Серьезная тема, я бы вам сказал, гибель маток на прививочных планках, когда пчеловод, ну, то есть рекомендация, на 12-й день, на тринадцатый, ну, в зависимости от яйца или от личинки, если плясать. Так вот, если учитывать, что мы провели личинку суточную, то на какой день нужно брать маточники и помещать в отводки для обгула? Очень часто пчеловоды зевают. зевают и... Сегодня, если не взял, он в течение дня, ночью выходит матка, на утро уже маточники все разбитые. Так вот какая, какая рекомендация? Контроль делать всегда делать контроль маточников на четвертый день. Все, кто занимается переносом личинок, контролирует, то есть когда переносить маточники. Обязательно сделайте контроль по четвертому дню. Вы сегодня провели личинку, прибавляйте 4 дня и смотрите, в каком состоянии у вас находятся маточники. Потому что маточники печатаются на пятый день. Если вы на четвертый день уже обнаружили запечатанный маточник, значит вы личинку взяли. Попалась у вас личинка старшего возраста. И здесь уже схема не срабатывает того, что якобы как бы вы одного возраста взяли суточную на пятый день вы думаете, что на пятый день у вас запечатали личинку и через восемь дней выходит матка и как правило на одни сутки пчеловод опаздывает если на четвертый день попала старшая личинка и она уже запечатана поэтому всегда контроль делайте по четвертому дню. Я не знаю, мотководы здесь находятся у нас, если кто, у кого есть какая-то своя методика подсчета, чтобы не прозевать именно этот день переноса из семьи воспитательницы личинки, то есть маточник запечатанный, и разносить уже по отводкам. Но я применился вот таким вот способом. Контроль именно по четвертому дню. Не получается так, что по часам, один в один. Если в джентере там более-менее возраст одинаковый, а вот с переносом личинки так не всегда можно угадать. Поэтому вот, такой, вот такая... Рекомендации. по четвертому дню там будет железно. если вы увидели что на 4 есть мяточники запечатаны и их довольно таки значительное количество если один можно удалить и затем уже по пятому по пятому дню ориентироваться но если их там ну, довольно таки много жалко терять хотя там в принципе плюс минус на пол на пол суток разница а на вечер, на вечер не убрали, на утро уже маточники побиты. В общем, это так. Для разминки ответил я на несколько вопросов, какие были по телефону или на электронке. Если есть из присутствующих у кого какая тема по прошлому нашему Зуму, значит, давайте, пожалуйста. А то я готовлю вам презентацию давнешней, такое формирование ее я на конференции проводил. Но нач, начал давать эту презентацию одним пчеловодом, одной команде и пролистал довольно таки много хороших там тем, какие можно сейчас повторить и даже про проакцентировать на них внимание, потому что есть со временем нюанс. Пожалуйста, если есть вопросы, давайте по вопросам, по темам. Есть по по сверхправильному блюду пару слов сказать и по контролю тут чуть-чуть. Ну, по доброе здоровье, братья Украины, Бакфаст. По сверхраннему облету, ну, мое мнение такое, что на пленке остаются как раз пчелы, которые, ну, уже готовы покинуть этот мир. Они не умирают в уле, они стараются вы, вылететь куда-то и там умереть. А, это как, ну, косвенно подтверждает именно то, что а, на расплоде пчелы как раз изнашиваются, и им периодически находятся такие, которые ну, готовы уже... Уйти с концами. А если нет расплода, то они э, более жизненные еще пока не растратили свою энергию, будут жить дольше, поэтому они все возвращаются. Вот ну, я логично, думаю, с этим логично, логично. Да. Теперь по контролю на четвертый день. Ну, все правильно, вы сказали, по есть такой классический вариант: по четвертому дню все определяется. Но есть еще. Некоторые расы пчел, у которых цикл, особенно южный, у них уменьшенный, у них цикл ну, не 16 дней, а 15-14, и два раза попадался, выскочки были на 13 с половиной день. Но ты рассчитываешь, у тебя еще, по крайней мере, сутки есть, а их нету. Да, Вернее, да, пол суток а да. их нету. Выходит одна выскочка и убивает в это. И эта выскочка э, не та, которую ты забыл, ну, допустим, раньше. Ну, убрал маточники, к примеру, какой-то там не заметил. И она, именно твоя выходит с, с рамки, с прививки. Я каким образом, ну, уверен, что это именно такой возраст. Ну, много лет назад еще не понимал, как выглядит, какой срок, какая личинка. Ну, сколько ей? Это сейчас уже смотришь, определяешь. Да, этой э, часов 12, этой 6, этой э, сутки уже... И так далее. А раньше не знал, поэтому я в джентер садил матку и вытаскивал, перенос сделал именно с джентера. Ну, для того, чтобы посмотреть, по крайней мере, как личинка выглядит, как, в каком возрасте, по часам. И вот было две выскочки, которые вышли на 13 с половиной день. Ну, естественно, это южная порода и бакфаст у меня был. Ну вот, то есть это тоже не говорит о том, что если вы будете э, ну, на четвертый день, они могут выйти на пятнадцатый день, они а на шестнадцатый, как мы рассчитывали. Хорошо, Серега. Понятно. Чтобы еще... Это тоже учитывалось. Да. Ну все, принципе, я поэтому хотел сказать. В таком случае я ремарку еще и к вашей этой интерпретации. И температура. Оказывается, что температура тоже окружающей среды влияет на созревание маток. Матководы это знают прекрасно, что если температура в период созревания маточников, стоит жаркая погода, то матка может созреть на 15-й день. То есть не 16 дней от яйца, а именно 15 дней. И наоборот, если... Если температура в период вот этого цикла созревания онтогенеза маточного, от яйца до выхода, 16 дней, холодная, то она может затянуться до 17 дней созревания. Точно так же что и у пчел. Поэтому тут в комплексе, значит, и перестраховываться, не подтягивать уже перенос лечебных ну, перенос маточников готовых подводкам, отводкам распределяют по отводкам вот тут день в день но на два дня сделайте с перестраховкой на два дня я не вижу тут абсолютно никакой проблемы что именно как раз вот подгадывать под под самый выход сегодня перенес чтобы завтра она уже вышла на два дня я всегда так делаю минимум на два дня она созрела определил ее примерно возраст на четвертый день если погода более-менее такая стабильная, ровная, значит, 16 дней и все. И вот по четвертому дню как-то как зашло она мне это, этот контроль и срабатывают. Ну, правда, если на породы, и на породы тем более сделать погрешность, и на, жаркую, и на жаркую погоду тоже, значит, перестраховываться на день раньше, не подтягивать под срок в срок а сделать на два дня раньше ничего там страшного. Это, кстати, Болгария спрашивала. Я думаю, думаю достаточно так по информации, чтобы объем на навыглядело. Так, пожалуйста, кто еще? Я хочу вас попросить, чтобы вы повторили описание того эксперимента, который доказал, что E, e, e, no, Brzola e, pre swoje je buduje żerowe tilo, tylko w licznym stadii. Nie, wy tam e, w, poklale e, pechatny rozplit i e, ramki z pergoją. Tak. Tak. A była matka? W izolatory. А в изоляторе была? Не, не червила, понимаю. Так, так, так, повторю, так. Мы сейчас, за речи, будем проводить... Если вопрос не будет, я сейчас включу презентацию, и мы там до этого дойдем. И я повторю этот факт. Ну, в принципе, стоп. В принципе, чтобы мы тогда не держались на тому питанні. Була яка ситуация. В семье было пять рамок печатного, печатного расплода. Це я уже проверял, потому что там на камень, я вам сказал, с в у меня были серьезные такие стычки по цьому, по, по биологической почве. И я, чтобы довести действительно, что жировит сам себе довести, и доказать, чтобы я, за все должен быть уверен в своих решениях, в своих воспитаниях, что жировое тело формируется в личной стадии. Потому что если взять метелики на дереве, они сидят, пока они сидят, листья целые. Как только гусень пошла, все. От дерева, от листья в одни так же точно и рамка. Если мы берем рамку и там моль, на рамке, она целая. Как только пошла личинка, все, от рамки суши нашей, остается одна, одна проволока. Я сделал, сделал, сделал, Пять рамок печатной черви, печатной расклады и две-три рамки перги по По, по науке той, который нам Предлагали и навязывали, и утверждали, что до последнего дня, если пчела будет поедать при обгуле пыльцу, она сформирует свое жировое тело максимально. То есть жировое тело будет формироваться от поедания взрослыми пчелами. И вдруг тут категорически разница, что не от поедания взрослыми пчелами, а от именно от личино, в личиночной стадии. Жировое тело личинки, знаете, сколько содержит жировое тело личинки? 80% жирового тела составляет э, у личинки. 80% всей массы. Представьте себе, там 65% с гемолимфой. Если гемолимфу убрать, то 80%. Фактически это кетиновая оболочка с жировым телом, с вот этим всем набором. Затем, когда начинается фаза метаморфоза, то есть гистогенез, рождение тканей, появление метамеры, грудка, брюшко, туловище, то есть полностью разделение, формирование взрослого насекомого, часть жирового тела, то есть белка жирового тела, тратится на вот этот процесс гистогенеза, рост тканей, образование. Затем, когда появляется уже взрослая имага, молодая пчела, часть жирового тела остается для формирования жирового тела вот этой же взрослой особи. Для того, чтобы дальше воспитывать расплод, выделять белок от оставшегося жирового тела для фермента инвертаза, расщеплять сахарозу на глюкозу, фруктозу и так далее. То есть... Жировое тело взрослой пчелы работает как батарейка фонарика. Это утвердили ученые, американский ученый Филлипс. И я в связи с этим сделал этот, этот эксперимент. При наличии матки в изоляторе, печатного расплода и перговых и рамок вышла молодая пчела полностью. Через два месяца я контролирую уже под самые холода, контролирую наличие перги. Я думал, я ждал, ну, 50 на 50 у меня было, поедят, сидят или не сидят? кто прав. И на мое удивление, перга была целая. Затем открываю анатомия физиология Таранова, и там черным по белому написано. Молодая пчела употребляет пергу или пыльцу только в том случае и до тех пор, Пока в, пока, пока в семье есть открытый расплод. Только открытого расплода в семье нет, прекращается его, все, поедание пыльцы приостанавливается. Вот вам... Прошу, только где только... доказано, что эта бжола использует эту пергу, как открытый расплод, не для того, чтобы сама... Е... Его, ила, теки, Я вам только что привел, привел пример. Таранов, Анатомия физиология. Кстати, у вас она была эта книжка. Я сейчас, если найду э, эту фразу, что э, пыльцу или пергу в семье пчелы кормилицы поедают до тех пор, пока есть открытый расплод. Как только расплод открытый э, исчезает, то есть он становится печатным. Поедание перги прекращается на любой стадии. Осень это, весна это или неважно. Проведите эксперимент. Если вы матку закрыли, закрыли матку в изолятор в конце июля, допустим, то у вас в зиму остается большой запас перговых рамок. Если вы маток закрыли в начале сентября, то перговых рамок там остается минимум, потому что все пошло на кормление расплода. Вот вам доказательство, да, конечно, вот вам доказательство. Я могу, я найду, кстати, к следующему Зуму это выражение, если она у меня, я не знаю, я у вас ее забирал, по-моему, да, эту книгу? Да, по-моему, забирал. Но я найду, найду обязательно это выражение. Так что, как бы там ни было, если бы это была неправда, если бы, или, если бы жировое тело накапливалось не в личиночной стадии, и я закрыл, я закрыл матку в июле месяце, и аж до апреля, ну, там бы от семьи, от пчел ничего не осталось бы, конечно. А Поэтому... а вы колись еще сказали, что, но ну, другая такая что взрослая бжола не имеет энзиму, она называется протаза, которая позволяет... Конечно, да. есть один важный момент. Каждая возрастная группа пчел имеет свое биологическое предназначение. Молодые пчелы кормились от 6 до 12 дней, которые выкармливают маточным молочком, личинок трехдневного возраста, только они способны синтезировать белок пыльцы. Только они. Почему? Потому что именно в этом коротком отрезке возраста, возрастном максимально активен фермент протеаза, синтезирующий белок пыльцы или перги. С 12-дневного возраста уже становятся пчелы прекращаются то есть снижается активность этого фермента протеаза, синтезирующего белок, и начинает все больше активизироваться фермент инвертаза. Когда становятся пчелы уже после 12 дней ульевыми, они принимают нектар от летных пчел, и они уже должны синтезировать, то есть расщеплять сахарозу на глюкозу и фруктозу. А с 18 дня, с 18 дня, прекращается полностью активность фермента протеаза, максимально активизируется фермент инвертаза, потому что летной пчеле, она должна быть у летной пчелы максимально активна. Летная пчела берет в медовый зобик нектар и уже при полете по дороге уже происходит частично инвер, инверсия в медовом зобике. Затем Через трофилаксис передает она ульевой пчеле, та дополнительно его инвертирует, этот нектар, и так происходит созревание нектара. Ну, это я вам такую уже полностью эту всю кухню сказал. А фермент протеаза начинает снижаться его активность после 12 дня жизни пчел. То есть каждая возрастная группа имеет определенное свое назначение. Как в таком разе пояснить те, что в, в, в разе потребы, как немало молодых бжев, то бджола, которая закончила функцию кормилиці, может до нее вернуть? Конечно, зимующая пчела. Я, я ж только хотел сказать. А зимующая, старая бжола, зимующая, старшая бжола, зимующая. Вона выгодова, она виробляє она вырабатывает маточное молочко, на весне для годования этого же молодого поколения. Але это делает за рахунок залишку белка особистого жирового тела. Mm -hmm. Я постоянно на этом роблю наглость, наголос, что в зиму должна пить максимально с максимально развитым жировым телом жила зимуюча, зимующая, бо ее на микропроцессы самой зимывы, этого запаса белка. А самое важное, что на весне себе на замену выгодовать поколение молодые за счет этого белка, что у них осталось. Они не поедают пило. И пергу они не поедают у того, что там есть. Пергу они используют только для гадания старших личинок старшего поколения. А если не будет перги на этот момент, на оцей момент годування, і личинок старшего века, не будет и не будут летать, вони, в природе ничего не будет, а уже личинка вся есть. И запасов перги нема з осени, або вжила, как не принесла. То вони это будут компенсувати белок старших личинок. Теж за рахунок особистого жирового тела, белка жирового тіла. Чому і бывает дуже часто, якщо ми рано стали стимулювати зимою э, розплит, але корма корму нема. І приходимо ми на весну, і весна затянулась. Самозамена. Молода обжила, стара відійшла, зимующая і все. Вот такая картина буває. Все. Дякую, стара бджола звичайно вона гадує, але за рахунок білка особиста жирова тіло. Дякую. Є ще один доказ, пробачте, що втручаюсь, який показує, що формується жирове тіло саме в лічивочній стадії. Це вага бджоли, момент виходу і момент тоді, коли вона вже сформувалася. Вага зменшується а не, а не звеличується. Якщо ага. формувалась, то це було плюсом. Скажу, а как бы, да, Сережа, я, я, я завжди как бы, как бы э, если пчела в старшем возрасте могла поедать пыльцу, то есть накапливать, компенсировать, восстанавливать белок, то, что она тратит на выкармливание расплода, если Если взрослая пчела это могла делать, то она б, конечно, жила не 40 дней лета. Конечно же, не 40 дней. А так она, она выкармила расплод, выкормила расплод, потратила запасы белка, жирового тела. И затем то, что у нее осталось, почему говорят, что летная пчела ушла, вот медосбор съел летную пчелу, медосбор, медосбор съел. Да не медосбор, медосбор просто добил ее уже. А самый главный расход запасов белка, жирового тела был на воспитании личинки. А затем то, что у нее осталось у пчелы старшей, Запас белка был нужен для активности инвертации, потому что этот фермент тоже должен, его основа тоже белок. И смотришь, летная пчела износилась после медосбора, ее не стало. Да, она вся сработалась на инверсии этой сахарозы. Медосбор не съедает полностью. Медосбор просто уже активный, медосбор добивает чего, Это видно хорошо на подсолнухе у нас, как у нас после активности на... хорошо поработали, принесли мед, и полсемьи нет. Полсемьи нету за счет лет... того, что отошла летная пчела. Значит, включаем презентацию. Пройдем, она не помешает вам. Вот смотрите. Эта презентация ее увидела, наверное, уже полшарика нашего земного. Но одному... Одному коллективу пчеловодов я ее послал, а когда посылал, дополнительно просмотрел. И вы знаете, так, давайте, вторая, второй, вторая рамка. Вот это то, как раз о чем мы говорили. Понятно, почему возникла идея изоляции маток на прошлом зуме, я об этом говорил. Начался меняться климат, и нужно было как-то приборкать высокую активность маток в середине января месяца. Затем восстанавливались холода, возврат холодов был. И как раз это совпадало с высокой активностью в семьях по воспитанию расплода Но пчеловоды знают, чем это чревато. Поэтому и родилась у меня в конце девяностых изолировать маток. По разным версиям в клеточках, ну, затем пришел именно к тому, что, что матки должны быть изолированы в проходящих клеточках. Так, дальше третий. Вот смотрите, как мы как долго пришлось бороться с теми стереотипами, какие мы впитали, можно сказать, с молоком матери. Ну, как мы только первые шаги стали в пчеловодстве делать. И столкнулись с чем? Матка определяет центр клуба. Пчеловоды, когда начали заниматься темой изоляции маток, попались на этом посплате сразу. По старинке гнездо оставляем с запасом, потому что... Пчелам нужно много меда в зиму, мы это знаем, но мы его сконцентрировали по полтора килограмма на 10 рамках в общей сложности, в общем пересчете это получается 15. Ну, это, это как раз для зимовки хорошо, но не тут-то было. Все равно клуб перемещается, то есть формируется где-то в одном месте, поедает корма в этой зоне потому что по сторонам зимой клуб не ходит, а очень часто бывало даже при небольшом количестве корма в рамках и при расширенном гнезде семья страдала нехваткой корма к началу весны. Если пчеловод не своевременно не обратил внимание, то есть не принял меры какими-то дотациями, то семья могла погибнуть. Ну ладно, это при свободном перемещении маток. Куда пошел клуб, матка идет за ним. То есть матка, как оказалось, не является центром формирования осеннего клуба. пчеловоды стали изолировать маток, зная этот постулат, свято в него веря, что никуда клуб не денется. 10 рамок в гнезде, изолятор с маткой по центру, но подходим к весне. Клуб в стороне, изолятор брошенный, матка погибла. Все. Паника, тема не работает. Хмара с Малыхи нам такие всякие. Ну, пришлось, пришлось вот эту, эту тему, короче говоря, уводить от этих постулатов, откуда и родилась строгая арифметика по компактности гнезда. Если мы используем изоляцию маток, значит, минимальное количество рамок с максимально наполненным медом. Но это ладно, этот постулат как-то он безобидный, такой, что мы его быстро исправили. А вот свита у матки только летом. 300, если у кого есть или кто держал в руках справочник по пчеловодству, 55 -го года выпуска, 330-я страница – Авторы нам известные, не буду я их сейчас называть, профессора. И там написано черным по белому, что матка в активный сезон при откладке яиц кормится маточным молочком от сформированной свиты. То есть летом у откладывающей яйца матки есть свита. Она ее кормит маточки, маточным молочком. Соответственно, активизируются яичники и она откладывает яйца. Зимой написано дальше. Зимой за ненадобностью. Подожди, не перепрыгнуть, зимой за ненадобностью откладывать яйца свита распадается, и матка сама переходит на углеводный корм, то есть она сама кормится медом. Все. Вот тут была, конечно, это один из главных таких вот факторов невосприятия темы. А кто-то это использовал и просто так, как оправдание, чтобы не заниматься этой инновацией. Вот свит, как будет, особенно наука на это среагировала болезненно. Вот матка, как же она будет, если сидит в изоляторе, что у нее там хоботок вырастает, ну, начали умничать, что она там из в эту щель достается питаться. И долго, довольно-таки долго, я не знаю, ну, наверное, лет 10, может даже и сейчас еще есть вот это сомнение у тех, кто эту тему ну, не хочет просто воспринимать, потому что этот постулат написала наука в свое время давно и за... что такое справочник, справочник по пчеловодству справочник само слово это уже так ошлифованное там, ну все, любую взять и, и, и, любое ремесло, любую отрасль, там машиностроение, не важно любую науку и если справочник, то мы когда пришли, ну или стали в тупик при решении какого-то какого-то вопроса, обращаемся к справочнику. И справочник это уже обсосанное, уже отшлифованное, все наукой доказанное, доказанный постулат, что так и так. Ну и понятно, что открываем справочник, а там написано, что зимой у матки свиты нет, она кормится сама. Ну и, и слава богу, значит, изолятором заниматься не будет. Это первая, первая претензия, делали, наверняка же делали исследования какие-то и так далее. Но главным камнем преткновения, конечно же, стало жировое тело у зимующих взрослых. То есть у пчел формируется от поедания как можно дольше осенью пыльцы. Ну и долго мы боролись с этим, пока... Я, короче, пришлось доказывать не, не один месяц, ругались мы с ним не на шутку, месяцами не разговаривали, потому что он тоже воспитанник на тех постулатах, и вот, и вот не верит, и все, хоть ты, ты что. Ну, пришлось доказывать, вот, со временем логически, практически на пасеке он уже был у меня, затем мы и дуплянку по его по его просьбе я сделал и поместил на пасеке, чтобы как-то провести аналогию в природе, как вот пчелы, когда матки бросаются осенью или в конце лета, когда весной начинают и провести аналогию с изолированными матками, вот уже, ну, будем говорить так, с искусственным этим этим вариантом, с этой ситуацией. Так что, ну, со временем, конечно, пришлось Пришлось с этим согласиться, и доводы, и энтомология подтвердила в лице этих насекомых. Ну, я говорил о них, дальше там будет, кстати. И понятие, нет понятия, так вот претензии, что нет свиты у матки и жировое тело, это, конечно, наука непростительно. И понятие зимующее пчела летнее, вот раньше... Если пчеловоды читали старую старую литературу, ну не важно, научную или, или такую ну, для для любителей пчеловодов любителей, там было написано, что осенью уже в конце сезона пчела переходит на воспитание на воспитание пчел, то есть на в семье в семьях появляется Зимующая генерация пчел, зимняя генерация, не зимующая, а зимняя генерация пчел. То есть она какая-то там специальная, в ней все там для этого эволюционно именно зима. Вот летом это летняя генерация, там коротко мало, а зимой это особенно зимующая такая зимняя пчела, зимняя генерация, так она называлась, если кто читал эти старые книги. Но понятие Анна Маурицу тоже, ученый прошлого столетия, сказала, не зимняя пчела, не летняя зимняя, и вернее, не зимняя, а зимующая. Зимующая пчела совсем по-другому трактуется. Это пчела, которая не выкормит, не изношена на выкармливание маточным молочком расплода, то есть личинок. Она сохраняет свой потенциал, то есть увеличивает его в 10 раз. Именно поэтому зимующая пчела живет на порядок больше зимой, чем летняя. Потому что летняя 40 дней живет, а зимующая там 360 до 400 дней. Именно потому что она сохранила вот этот потенциал, не расходовав белка жирового тела. Ну, идем дальше. следующее. Так, ну, что явилось вот, на, в начале, в начале я об этом говорил, но ну, будем так потихоньку повторять, как-то оно ляжет на, в памяти и в мыслях. почему не воспринята была эта технология на, на заре ее предложения. Даже, даже были уже пчеловоды практики, вот, в моем лице. Милленину в Крыму мы с ним, я рассказывал, мы с ним уже ездили, так вот позиционировали, предлагали, пропагандировали, что оно работает. Вот мы вот живые два практика, вот, все это работает. Ну, слушали, говорю, а мы лет пятнадцать вместе вот так вот плечо, плечо оплеч с ним на лекциях были. В основном так воспринималось, воспринимали как сказку. А первым был камнем преткновения, как раз то, что автор статей, Хмара Петр Якович как раз и позиционировал главную эффективность изоляции маток – борьба с клещом ворова. Но он это видел в том, что клещ живет 180 дней, и значит, а матка живет, а, то есть а, а, пчела живет 4 Дней, то клещ должен при изолированной матке и при отсутствии расплода погибнуть сам по себе, и таким образом мы от него можем избавиться, ну, в общем, в глобальном таком в глобальных масштабах. Но не тут-то было, не тут-то было, потому что Акимов как раз и раскрыл, внес коррективы. Мне эту книгу в свое время Виктор Николаевич Невикор Николаевич, ой, забыл уже, блин, давно не давно не связывать, но не важно. Я когда открыл эту книгу Акимов чистый о королах ученый, и он сказал, что клещ воро, вернее самка воро, когда она эволюционировала, или просто без эволюции облюбовала себе нового хозяина, нашу медоносную пчелу Апис Мелифера. Она скопировала. Ну, раз скопировала, значит, понятно, какие-то эволюционные преобразования произошли в физиологии самки Вороа, что она довольно-таки вольготно стала себя чувствовать на нашей медоносной пчеле. А почему вольготно? Потому что наша Мелифера – Предоставила ей очень шикарные возможности по существованию. А именно, если на индийской пчеле самка ворова паразитировала только в трутовом расплоде, размножалась и паразитировала там. А когда попала на нашу апись Милифера, она прекрасно и пчелином стала размножаться, а взрослую пчелу использовала как форезия, то есть повинчатая симбиоз. Она ее использовала как транспортное средство для того, чтобы и потому она и распространилась очень быстро по всему ареалу медоносные пчелы, по всему земному шару. И последний бастион Австралии вот несколько лет назад тоже рухнул. Тоже там появился, появилась самка ворова. Это главная была причина очень долгого невосприятия этой темы. Потому что, ну, понятно, там одним, одним, одни потеряли, даже семь не теряли, потому что ну, пошли на то, я, кстати, тоже чуть не потерял, не остался без, без пчелильных семей весной, доверился этой теме, весной обработал, осенью ничего не делал накануне, а весной обработал, и клещ не погиб поэтому стал применяться и до сегодняшнего дня эта тема работает весной обработали чайную кислотой, когда расхода нет и в конце лета или в начале осени, когда его уже нет, потому что матка в изоляторе и очень удачная ситуация, очень простая схема, тем более что применяется акарицит органического происхождения, чайная кислота или какие-то там кислоты препарат быстрого действия, мы выгнали паразита на взрослую пчелу где очень легко с ним было расправиться. И на сегодняшний день, я считаю, ну, это один из таких ключевых, эффективных моментов по борьбе с воровом. А если еще и трапи прилепится к этой проблеме паразитарной, то инвазии, то значит изоляция, от изоляции... Нам никуда не деться. Ну, еще почему не, этом, не была воспринята эта технология, уровень знаний пчеловодов. Одни не хотели заниматься, одни не хотели менять себе ничего, другие просто оно было не дано, и ну, не обязательно это брать в основе этих, этой причины. Те, кто хотел до сегодняшнего дня, знают, что это такое, и другого пчеловодства они уже не представляют. Да, следующий слайд. Эффективность технологии изоляции. В чем эта эффективность? Вот смотрите, очередность, как я распределил. самом внизу увеличение товарной продукции. Конечно, пчеловоды бы очень и многие, я уверен, что поставили бы ее впереди, во главе. Потому что именно ну, коммерческая сторона, рентабельность пасеки для нас это, – это то, ради чего мы пчеловодством занимаемся. Потому что все, для всех это главный источник дохода. Но я им не так распорядился эффективностью технологии. Первое, учитывая то, что мы не, не особо то занимаемся селекцией, как там занимаются специалисты, насколько сколько профессионально, но из-за присутствия изолятора и появления в нашей технологии этого инструмента, он как раз и является главным селекционным фактором. Почему? Потому что матки со слабой физиологией или скрытой патологией в замкнутом пространстве не живут, не выживают. Неприятное Фактор. неприятная конечно эта сторона изоляции но тем не менее с, со временем с годами я понял что она как раз и является одна из таких один из самых важных факторов эффективности Второй, на втором месте я поставил то что используя изоляции маток в годовом цикле я могу применить, то есть распорядиться всего навсего 4 четырьмя-пятью генерациями вместо восьми-десяти, как обычно. Это есть при, при свободном перемещении матки в семьи нет необходимости держать, то есть выкармливать, тратить корма на воспитание восьми-десяти генераций. Никакой нет необходимости, абсолютно, если можно теми же, той же половиной генерации взять тот же конвейер полностью медоносный, что и 8-10, сэкономить корма, сэкономить физиологию самой пчелы зимующей и пойти с достойной силой зимы профилактика болезней, чё иммунитетом собственно насекомого что это значит Один, одно из тоже немаловажных достоинств и как бы никто не ставил в упрек что это противоприродно Да конечно конечно это противоприродно но я больше бы сказал это что изоляция маток не против природы А как у природы А почему как Единственное против природы, что мы ее поместили, мы ее изолировали от сотов, от ячеев. Да, это, конечно, против природы. Но то, что это как у природы, намного более ценно, чем сам фактор изоляции маток, то есть противоприродного этого фактора. Почему? Потому что все, что выжило до сегодняшнего дня, вернее, ну пчеле, я имею в виду к челинам сообщества. Мы обязаны роения, то есть челинное сообщество, выжившее до сегодняшнего дня, обязана самому главному фактору выживания, самому главному фактору оздоровления это роения. Челинная семья доходит кульминации роста в весеннем периоде где-то на третьем поколении и Природно она раится. Выходит один, два, три, где-то около трех районов. Во-первых, это профилактика всех болезней. Абсолютно всех. Я об этом постоянно доказывал. Там дальше будет специальная тема по болезням. Это понятно почему. Потому что создается, во-первых, безрасплодный период. Жизнь начинается этой новой семейки, этого райка, с чистого листа. И самое важное, когда матка, первый рой, старая матка только начинает откладывать яйца, то кормить первых личинок будет не одна одну, а с первым роем вылетает большое количество и молодых пчел, то есть там все группы пчел, а несколько пчел будут кормить первое поколение, первое. И я доказывал, почему это важно, потому что насколько будет перевес у кормилиц по отношению к выкармливой личинке, то есть насколько максимально полноценно будет выкормлено именно первое поколение, она затем стала уже сама кормилицей, и имея хороший задел по резистентности, по полноценности своей физиологии, а будет она иметь этот задел и потенциал высокий? Почему? Потому что ее будет кормить несколько пчел-кормилиц, а не одна одну, как вот у слабых семей, особенно это опасно весной. И затем она будет уже через маточное молочко передавать состояние своей физиологии, по резистентности. Младшим своим сестрам, младшему своему поколению. И так это будет проходить и наблюдаться в каждом из вышедших районов. Почему и ценность изоляции матки, что мы проводим профилактику болезней, как это было при районе. Ну и еще один из достоинств, такие уже пошли по мере, по мере уменьшения ценностей. Вывод матки дублера. Вывод маток дублера, дальше будет тоже тема, почему ценно, я вам объясню, потому что вывод маток этих, этой партии последней происходит в конце сезона, когда уже в природе основные семьи трудня из семей выгоняют. И в этот момент мы будем маток от специально созданных отцовских семей. Сохранение двух маток в зимующем клубе – это тоже такое. но и увеличение товарной продукции. Понятно, что каждый пчеловод, имея свои возможности и свой потенциал по медопродуктивности, какие там медоносы у него цветут, может создать безрасплодный период, ну то есть без открытого расплода, в период нектаровыделения и получить, то есть увеличить выход товарного меда. Так, вот такая вот, так выглядит эффективность изоляции вкратце из вот этих вот основных пунктов. Дальше, пожалуйста. Так, белое, резервы жирового тела пчелы. Ну, понятно, что накопление питательных веществ насекомым происходит в личиночной стадии. И в дальнейшем у имага они расходуются как батарейка фонарика. Мы об этом постоянно, часто говорим, не знаю, капаю да я намазил вот этим, этим феноменом, этим изменением риторики, изменением отношения к этим постулатам, пускай оно как-то ляжет. И примеры, примеры энтомологии, если кто хочет подробнее узнать и окончательно в этом убедиться, что есть масса в насекомом мире факторов, восковая моль, галицы, сидячие брюхья, подденки, медоросная пчела и так далее, которые в взрослом состоянии, состоянии бабочки, не имеют даже ротового аппарата. Он им абсолютно не нужен, потому что их миссия в он то от развитие организма. От яйца до откладывания. То есть от яйца до яйца. Абсолютно никакой необходимости нет у этого репродуктора в лице бабочки. То есть это то ли это восковая моль, то ли это галец, сидячие в блюхе, неважно, паденки. Не, абсолютно нет никакой необходимости иметь этот ротовой аппарат и потреблять где-то там какие-то продукты. Это все было заложено в личиночной стадии. И при появлении уже имага взрослого, из личиночной стадии эта взрослая бабочка все уже получила. Созрели яйца, она эти яйца отложила и отошла. И круг замкнулся от яйца до яйца. И у пчел, у медоносных точно так же. Цикл заканчивается формирование жирового тела с последним. И, кстати, там дальше будет. Вот сейчас. Вот. Так, давайте дальше. Дальше. Там будет показано. Администратор. Да, пускай это будет. Вот смотрите. Вот от яйца Первые три дня яйцо, затем вторые, первые, следующие три дня личинка, молодая личинка, которую кормят маточным молочком. Так вот, белок накапливается, 70% белка накапливается именно вот эти первые три дня личиночной стадии, когда ее кормят маточным молочком. Уже вторые, три, вторая трехдневка. Личинки старшего возраста, когда их переводят на медоперговую смесь, остальные 25 процентов накапливаются белка, уже общего белка и плюс жир и гликоген. И старшая личинка перед запечатыванием, вот она имеет имеет вес, то есть личинка старше перед запечатыванием имеет вес 100. 35-155 миллиграмм имеет личинка вот такой вот вес. Я перед этим и говорю, что вес жирового тела, то есть в процентном отношении жировое тело составляет 80% от общей массы личинки. А взрослая и мага, как мы знаем, весит ну, один... один, один Стоп, стоп. 100 миллиграмм. 100 миллиграмм там. 0,9-100 миллиграмм. То есть жировое тело, которое получилось, она унаследовала от этого от фазы метаморфоза, от преобразования, когда уже личинка сформировалась от предкуколки до куколки. То, что осталось после траты этого белка на эту трансформацию, получило. Взрослая и малая. И дальше она распоряжалась им по мере траты на кормление расплода и на нектару на переработку нектара. Так, дальше. Потенциал старых пчел-кормилец. Старые зимующие пчелы при необходимости способны восстановить функцию кормить вот то, что спрашивал шановный Игорь Павли. Да, конечно, они способны восстановить способности выкармливать это, это мы наблюдаем весной когда перезимовавшая пчела кормит себе пчелу на молодое поколение на замену но она это может сделать одна одну ну одна там и с какими-то процентами небольшими почему потому что она это зимующая пчела осуществляет за счет Собственных, э, э, белка собственного жирового тела. Независимо от запасов перги, она выкормит именно такое количество. Отсутствие перги опасно чем? Перга, конечно, нужна в зимующем гнезде, потому что пергой будет зимующая пчела делать эту кашицу медоперговую и кормить старших личинок. Старших личинок. Она не поедать будет для вырабатывания молочка, а кормить старших личинок. А молочком она будет кормить за счет белка жирового тела. Но если и перги не будет и для кормления старших личинок, значит этот запас жирового тела будет расходоваться форсировано, Еще и на компенсацию белка для кормления старших личинок. Это нужно знать. Этот вот этот каприз эту пропорцию. Нужна ли перга в семье для, для зиму, ну для кормления? Очень часто пчеловоды говорят, если пергу из гнезда убрать, из зимующего то есть на зиму, значит, это не будет провоцировать откладку яиц. До сих пор я слышал от, от старых пчеловодов, что они это вот увязывают с наличием активность маток зимой, и увязывают это с, с наличием перги. это ничего подобного. Ты ни одной капли перги, если не будет, и будет активность, начнется уже сезон, и попробуй не дать семье воспитывать расплод. Она будет воспитывать это по этой причине, то есть по этим возможностям. Молодые пчелы кормились, понятно, почему поедают больше, потому что они усваивают пыльцу, так распорядилась природа. Именно в этом отрезке шестидневном, там, плюс-минус. И благодаря активности фермента протеаза синтезирующего бело. Так, идем дальше. Фактор износа жирового тела. Ну, понятно, все, что касается белка износа <кгли> сокращает запасы белка изнашу. Понятно. Генерация матричного молочка это первый, самый главный фактор износа благодаря и по причине э, чего семья Матка живет всего 40 дней летом. воротос конечно же, изнашивает пчел, потому что самка ворова тоже питается белком, белком жирового тела. Переработка сахара тоже в какой-то степени снижает, снижает запасы белка жирового тела, потому что нужно инвертировать. Сахар нужно инвертировать. Нужна, нужна активность фермента инвертаза. На него тоже тратится э, какая-то часть белка. Ну, вырабатывание воска тоже и участие в товарном медосборе, как и переработка сахара. Ну, незначительно. Ну, что я должен заметить на вот этих трех факторах износа: вырабатывание сахара, вырабатывание воска и товарный мед. Если пчела не выкармливала, то есть не потратила главный запас белка жирового тела на выкармливание маточного молочка при кормлении нашего возраста личинок, то фатальный, фатального износа от переработка сахара, вырабатывания воска и товарного меда фатального износа, до фатального износа не приводит этих, этих пчел. Самое главное остается вот износ с заматочным молочком. Так, дальше. Ну, как сохранить потенциал, понятно. Исключить вот то, что я перед этим перечистил. Заключить матку в изолятор, все, прекратили воспитать, воспитывать расплод. И получили, соответственно, долгоживущую пчелу. Так, дальше. Так. А вот это интересная схема. Почему интересная? Потому что доказывал я уже на пальцах, как, как получается, как можно добиться того, чтобы изолировал матку, допустим, в июле месяце, даже в июле, и семья прожила. До 1 апреля, когда я его пускаю. Это раньше я занимался этим, этой темой. Затем уже со временем перешел на тройную изоляцию. Почему? Потому что активность сезона увеличилась. Цветение подсолнуха соответственно, сдвинулось. Весна, вот сейчас зима никакая у нас. И по прогнозу смотрели мы, март месяц начинается с минус 10. Так что, может, у нас весна принять ставету зимних холодов и что нужно для того чтобы пчела зимующая пчела максимально сохранила свой вот этот потенциал то есть и биоресурс продолжительность жизни на момент изоляции должно, в семье должно быть максимальное количество разного возрастного расхода разного возрастного вот на момент изоляции 20 июля я закрываю, если одноразовая изоляция, я закрываю 20 июля, когда уже матку в плен взяли, она прекращает и так сама по себе откладывать яйца. То есть идет природная, природная изоляция, очень часто говорят, как же что-то а затем ее резко нужно в изолятор, как это отразится на яичниках. А вот в этом случае как раз и получается идеальная ситуация. но на начало цветения последнего товарного медоноса, ну у нас это пационовый, где-то это будет другой, именно на начало цветения последнего товарного. И на момент закрытия матки в изолятор должно быть максимальное количество разного возрастного в это При этой ситуации и при этих условиях вышедшая пчела даже из первого расплода печатного, я вам показал, две рамки расплода, а их, допустим, вот, ну, такое, вот так будет выглядеть. Две рамки печатного расплода на выходе, может быть, две рамки молодого печатного, две, две рамки личинок старшего возраста и две рамки яиц и личинок младшего возраста. Это то количество рамок разного возрастного расплода, вот такое состояние, при котором... Я закрываю маток в изоляторе. И даже если очень часто пчеловод, после того, как заканчивается главный товарный медосбор, а у него четыре рамки всего-навсего, вот он обнаружил после качки или при качке последней, а у него четыре рамки всего-навсего печатного расплода, ну где-то по полрамки ну и все, и паника, и паника, а как же, и начинаем стимулировать, иначе начинаем, и, ну, если изоля... тема не изоляция, как это было раньше, и в сентябре месяце, и, и в октябре, а тут еще рекомендации наших старых наставников, как можно дольше осенью нужно стимулировать, откладывать, чтобы... ну, в общем, чем дольше будет все матки работать осенью, тем якобы в зиму пойдут и сильнее семьи, и, соответственно, жировым телом, как положено. Ну, почему-то такого не происходит. Так вот, еще одна арифметика интересная. Если мы в августе месяце, после главного медосбора, обнаружили, семья села, да, я перед этим говорю, что семья может сесть наполовину, и износилась летная пчела, а взяток, продолжался где-то около месяца и последний запас белка жирового тела летные пчелы были и летными пчелами было истрачено на формирование фермента инвертаза все они последний запас белка израсходовали как фонарик вот я перед этим говорил и отошли все летная пчела себя выработала но принесла товар семья осталась молодая ульевая молодая пчела и Пчела в печатном расплоде. Открыто фактически уже в этот момент нет, потому что матка не сеяла, была в плену. И почему-то у пчеловодов сразу возникает паника. А с чем же я пойду в зиму, если всего 4 пятака, то и 3 бывает расплода. И молодая пчела на рамках. Ну, елки-палки, молодая, вы всегда обращайте внимание на состояние пчел после окончания главного взятка. Если у вас на печатном расплоде в центре, печатно, ну не сзади у вас последний расплод, серенькая пчелка, и плюс еще выйдет у вас пчела из этого печатного последнего расплода, вот это и будет ваш костяк зимующих пчел. Потому что молодая серенькая пчелка – это все, это, это то нетронутое, она нигде, она не участвовала даже в кормлении личинок, даже в медосборе. И плюс выходит из оставшегося печатного расплода тоже ни на чем не изношенное. Но почему я вот эту 0,1 грамма пометил? Количество ячеек с расплодом перемножено на 0,1 грамма. Это на 0,1 грамма или на 100 миллиграмм. Это весит пчела взрослая. Так вот, смотрите, если вы обнаружили в августе месяце, допустим, 4 рамки, ну, не полные, конечно, пускай даже по половине, печатного расхода, половину. Сколько ячеек в рамке на 300? 9000. 9000, От половина, пускай по 4000. По 4000 в рамке, если с двух сторон там по 2500, по 4000. И их 4 таких рамки. 4 рамки таких. 4 на 4, 16. И на 0,1 умножьте. Это будет 16. 16 тысяч пчел. 16 тысяч. Это 7 рамок пчелы. Пускай это будет меньше, какая-то там отойдет. И плюс серенькая пчелка, та, что у вас неизношенная, вышла в процессе медосбора, она потихоньку выходила. У вас осталась та, что была ульевая, стала летной последней. Та, что вышло в процессе медосбора, а он длился три недели, а то 4 но она не участвовала, не принимала в нем участия потому что у нее не у нее фермент инвертаза не был сформирован она не могла принимать участие даже капли белка не потратила на формирование даже инвертазы фермента на на фермент протеаза она не тратила потому что нет расхода. а я перед этим говорил что прекращение поедания пельси PLC... э... то есть поедание PLC прекращается ровно в тот момент когда в семье исчезает последняя личинка, которую кормить нужно было маточным молочком. Все. И вот серенька, то есть пчелка постепенно выходит на протяжении медосбора. Открытого расплода уже нет. Пыльца не поедается. Фермент инвертаза еще не сформирован потом чисто по возрастному своему, по возрасту. И вот у вас видим картину – молодая пчела и плюс пчела, которая выйдет из, из печатного расплода. Но мы включаем панику и начинаем стимулировать. И вот эта пчела, та, что должна была нам составить костяк зимующей пчелы, начинает включать выкармливание расплода. Мы тратим вот тот запас жирового тела на выкармливание расплода. осенние то есть э, августовская пчела выкармливает сентябрьскую, включила этот биоресурс продолжительной жизни 40 дней и отошла. Затем сентябрьская пчела начинает кормить октябрьскую, а еще тепло тоже включила этот биоресурс 40 дней и отходит. И на выходе мы получаем те же 4 рамки, может чуть больше на... Декабрь месяц, или куда там, или сколько там еще разошлись в этой стимуляции. Поэтому никаких страхов не должно быть, при том, что мы уже знаем о факторе формирования жирового тела и о вот этой вот арифметике, что когда идет медосбор, все залито, расплод выходит, но он нигде не изнашивается. То есть молодая пчела выходит, но она нигде не изнашивается. И если этот медосбор будет... Допустим, в середине сентября, в середине сентября, и вы наращивали в августе пчелу и закрыли в начале сентября, то вы можете даже товар получить, сентябрьский товар вы получите, и пчела не износится, не износится по той причине, что я вам сказал, не выкармливая маточным молочком расплода то есть личинок пчели, Пчела не изнашиваются до фатального состояния. Это Эльдип и Майер Майер сказал еще в те времена, когда была Анна Маурисова. Поэтому самый главный фактор остается выкармливание расплода. Чтобы мы не, не включили этот конвейер самосъедания после главного видосбора и остались, остались с тем, что на что и пришли. То есть три месяца потратили в холостую. Так, давай дальше. Так, ну понятно, я я это уже... Произойдет лизнос. Ли Не произойдет, я об этом уже только что сказал. Так, дальше идем. Зимов как так? В одном клубе двух маток. Ну, двух маток, смотрите. Две матки, понятно. Можно поселить две семейки, объединить при температуре плюс 10, я это все показывал в роликах, при температуре плюс, плюс 10 не выше. Когда уже матки давно находятся в изоляторах, уже фермент, то есть восприятие пчелы, воспринимают пчелы только по запаху фермента, вещество они уже не слизывают, и в этот период, можно объединять две семьи для зимовки в одном зимующем клубе. Или же мы можем при плюс 5 и ниже напрямую соединять. Я это все показывал, как это делается в роликах. Кому интересно, можете полистать на канале. Если будут вопросы дополнительно, я скажу, как это делается. Но лучше, конечно, раз увидеть, чем сто раз услышать. При необходимости уточнить нюансы, да, пожалуйста. Не задерживать изолятор с маткой в нижнем корпусе. Очень часто, вот, кстати, рассказывал уважаемый Игорь Павлик, Польша, как у одного крутого профессора погибло три матки. У него была зимовка на двух корпусах, две матки были в верхнем корпусе, одна матка в нижнем корпусе. Клуб сформировался осенью внизу, погибли в начале зимы две верхние матки. Затем клуб стал поедать, корма поднялся вверх, понятно, что погибла нижняя матка внизу. И, обе, и все три матки погибли. Поэтому не задержите, когда пчеловод, если на двух корпусах зимуете, а в изолятор, как правило, мы матку помещаем и размещаем ее вниз, внизу между последним расплодом, то есть между открытым расплодом. Но очень часто затягиваем до холодов, что расплод уже вышел. А почему внизу между расплодом изолятор помещают? Чтобы исключить появление свещевых маточников. Понятно, если матка будет в изоляторе возле личинок, значит и присутствие матки и излучение феромона пчела чудо ощущает ее и затормаживается развитие, то есть появление свещевых маточников. И бывает, что задержим мы, затягиваем период подъема изоляторов вверх в медовый корпус. И похолодало, похолодало до минусовых ночей, и все. Клуб поднялся вверх, бросили матку, матка застыла. Поэтому не задерживаем. Так, ну если матка в изоляторах модуля. Там понятно, что в начале сидят два изолятора мини через медовую рамку по краям, затем по последним холодам соединяется в спик. Так, дальше. Ну вот, картины такие были раньше старые, как два изолятора размещаются через медовую рамку. Можно так зимовать. Какие потери? Дальше следующая картинка. Так. Когда потерь? В основном фильтрация происходит от, от этих температурных скачков. Вот мы объединили две семьи. Две семьи, две матки через изолятор, как вот через медовую рампу, два изолятора автономных. И очень часто бывает возврат температур, вот колебания температуры осенью. Все вроде по холодам сделали как положено, по температуре нужно. И вдруг возврат тепла. Возврат тепла и все, активность пошла, и в этом случае могут выбрать одну матку. Поэтому рискованная ситуация, присматриваться и стараться объединение делать уже по последним, по последним холодам. Очень часто пчеловоды изолируют, то есть кратковременная изоляция, но эта тема будет отдельно дальше. И еще один очень важный фактор. Двухматочная зимовка – это как безысходность в тех случаях, когда ну, две семейки по четыре рамки, и они сами не перезимуют. Желательно их объединить в общий клуб, но сохранить обе матки. То есть вот этот вариант первый я как раз и предлагаю. То есть он существует для того, чтобы сохранить две матки в тех случаях, когда одна семейка сама по себе автономно не перезимует. Но не забывать то, что зимовка двух маток в одном зимующем клубе – это не самоцель. Это не самоцель. Самоцель двухматочного содержания – весеннее развитие. Поэтому постарайтесь, если кто запланировал сохранность маток ну, дополнительных. Сейчас новая тема прям ворвалась вот в эту двухматочную зимовку, возможность зимовать двух маток. Ворвался банк маток с пересылочными клеточками, и он работает. Поэтому он может сейчас потеснить этот вариант или вообще вытеснить две матки вот в этих проходящих изоляторах. Поэтому старайтесь, если двухматочная, кому тема зашла в весеннем старте, значит старайтесь перезимовать любыми способами, как это вот через лухую перегородку, в зимовниках или мало ли какие еще варианты, кто знает, как зимовать два слабых отводка. Раньше в лежаках это, это было как за святое. Лежак не использовать для зимовки слабых отводков за зиму сформировавшийся. это было ну, грех не использовать, я же говорю, что вот это главное удостоинство лежака для того, чтобы перезимовать слабые семейки. Две по три, сам, сама по себе трех, трехрамочная семейка или отводок позже не перезимует, а два вместе создают у общей перегородки и тепловой клуб, и уже это как шестирамочная семейка. Конечно же, она зимует. Поэтому имейте в виду, что двухматочная зимовка вот таким вариантом, как, я, как вы видели в изоляторе, рискованно, да, Ну, смысл только в том случае, если безысходность. Можно сейчас даже десятирамочные корпуса умудряются перегораживать глухой перегородкой и зимовать две семейки по четыре рамки. И затем стартовать уже сразу весной через разделительную решетку. Так, дальше идем. Кто там в микрофоне подключается? Так, администратор, вы где? А зимой отход маток бывает по одной из таких главных причин. Это Уход клуба в сторону зимовка на расширенных гнездах и первая причина является зимой. Ну то есть основная причина отхода маток зимой в изоляторах, когда мы зимуем на расширенных гнездах и у клуба есть возможность в процессе зимовки постепенно перекосить сторону. А это происходит, когда мы оставляем больше рамок раз и когда осенью не сделали контроль. Обязательно старайтесь по последнему теплу осенью сделать контроль по состоянию гнезда. Если вы видите, что уже клуб тянет в сторону, то лучше перенести изолятор, пока еще есть возможность, а именно по последнему теплу, перенести его через рамку ближе к центру клуба. И все. А крайнюю рамку где она уже практически может быть без чего, перенести на, на упреждение, то есть навстречу клубу, куда его косят. И тогда не будет у вас проблем с потерей маток зимой. То есть основная причина и главная причина гибели маток зимой – это переход клуба, то есть перекос клуба. Ну, изолятор как инструмент селекции. Погибает при нормальных условиях, Зимовки погибают, конечно, они как, ну, старые, в основном старые матки. Но и бывает, погибают от того, что в условиях замкнутого пространства тоже матки со скрытой патологией, я уже говорил, или слабой могут погибнуть. Так что имейте в виду. Но со временем, с годами я это вынес на одну из главных и важных достоинств помогает, я вам скажу, со временем окупается. эта изоляция, не вернее, не изоляция, а вот этот фактор селекции. Так, ну и дальше. Понятно, компактность клуба, прежде всего, залог успеха. Так, что там у нас? Так, мы на этом, наверное, и закончим. Следующее будет, мы продолжим, там дальше пошли важные темы. Мы на этом закончим сейчас, потому что она длинная. Презентация повторяется, я предупреждал, что темы будут повторяться. Значит, перейдем к обсуждению вопросов, если таковые есть после просмотренной презентации. Если нет, значит... Будем заканчивать и восстановим обсуждение этой презентации на следующем зуме. Добрый вечер всем, добрый вечер, Владимир Горькович. Владимир Горькович, а все-таки для возвращения, как говорил Галилей, а все-таки она кружится. А кто кормит в изоляторе зимой матку? Она же сама не достает для меда. Кто ее кормит? Так, наша песня хороша начинает сначала. Нет, свита все равно есть. Конечно, конечно, конечно, конечно свита есть. А я не сказал, да? Да. Вот, я извиняюсь. Конечно же, свита у, у плотной матки, у плодной матки, только матка обгулялась и появилось первое яйцо в ячейке, первое яйцо в ячейке. У нее формируется сразу же свита и на всю оставшуюся жизнь. Ну, пчела свита, конечно, меняется, потому что пчелы обновляются. Матка живет и три и больше сезонов, а свита будет постепенно обновляться. Но летом ее свита кормит маточным молочком для активности яичников и откладывания, соответственно. Ну, то есть ее репродуктивный орган должен выполнять свою биологическую миссию, откладывать яйца. Поэтому летом Свита кормит маточным молочком, а зимой та же Свита, не именно из этих пчел, а свит, свита, свита, сформированная у плодной матки, обновленными пчелами, неважно, она присутствует, будет кормить в изоляторе медом. Она просто переводит ее на качественную... Другое питание, потому что нет активности по репродуктивным ее функциям. И весной, бывает весной, когда уже активность начинается. Начинается активность весной. Ну, поднимается солнце, облета а еще не было. И очень часто пчеловоды могут обна... замещать такую картину. Либо в изоляторе появляется. Полоска отстроенная, восковая, то есть ячейки появляются, и там уже расплод в небольшом количестве. Или же внизу язык на, отстраивают на этом, на изоляторе отстраивают язык, и там трутневые, как правило, могут быть эти личинки запечатанные. И даже маточники могут быть, даже маточники. И даже на соседней, на соседнем соте так вот, когда начинается весной активность, а мы матку еще не выпустили, это свита уже переводит матку на новое питание, на маточное молочко. Переводит матку. И она эти яйца просто разбрасывает по изолятору. Откуда и появляются вот такие стихийные расплоды, в, виде, в основном в виде трутня, потому что яйца гаплоидные. Это нормальное явление. Откуда и такая высокая активность у выпущенной матки сразу откладывать высокое количество яиц? В свободном перемещении там она постепенно начинает раскачиваться по мере, по мере микроклимата, увеличения, кормления ее, а это, как правило, еще до облета. И после облета тоже она набирает постепенно обороты. Матка выпущенная с изолятора. Почему в такой высокой активности? Потому что ее уже там простимулировали на высоком уровне маточным молочком. Она прочистила эти яйца трубы свои, застоявшиеся яйца. Я это, я это считаю тоже как какого-то какая-то небольшая своеобразная профилактика от, ну, от тех яиц, мало ли, устоявшиеся яйца, как появится личинка из этих яиц, она может быть нежизнеспособная и, не дай Бог, ним прицепится какая-то потовая. Ну, как бы там ни было, все работает. Хорошо, всем... Дякуем на все добре. Да, на все добре. Все будет Украина. Дуже дякую за спілкування. На добра миру, спокою. The the is the island island. Героям слава! Большое спасибо!